Все расскажет сам. Не переключай. Развязка самого громкого скандала года. Откровение и чисто сердечное признание Павла Дмитрийченко. Я, так говорил, я так говорил, что я За да что на самом деле он доказал Сергея Первый. Один, Греб. Второй, получит подарок. Только в Лейбе. Самое громкое доказное преступление года. У друга Большого театра Сергея Селина зариснули кислотой. Организовал нападение. Он... Я так был что за это он знал. Сделали и стюны. Да, мы будем делать. Большого Павел Дмитриевиченко. Об истинных причинах, разъедающими истинных. И еще три активных масла. Кодпоинт Арестон представляет первую узкую стиральную машину с глубиной всего 44 сантиметра и загрузкой 8 килограммов. И все это благодаря новому баку из композитных материалов. И, конечно, благодаря нашим инженерам. Кодпоинт Арестон. Что открывает шоколад? Только мощный заряд. А разница, и карамели в каждом батольчике. Микер. Энергия орехов. Они ждут тебя. И чистоты и свежести без конструкций есть способ лечить. Новый проект-тостик. Уникальный двухпасный стикер. Легко прикрепить двойное действие при каждом смывании. Раз. Обеспечивает гигиеническую частоту. Два. Дарит чудесный свежий аромат. Чистота и свежесть надо. Новый проект-доспик. Моя а борьба вот, это практик. Потому что в его сети скидки 30% от его товара. Это выгодно. Покупайте в него сети. Бывает, что быстрая помощь, нужна не на мне самому. Титана-крем мощного действует, быстро помогает при в стене и суставах. Титана-крем уверенная в один надборье. С Нам не надо не манипулировать остров. Сегодня. Сразу после программы ты не поверишь. На НТВ. Вы смотрите центральный в центральный кризис. Поглядывайте события в проходящей недели, так и хочется перепросить Сергея Мустушенко и сказать, полезть в России больше, чем полез на экране чаще появляются кадры криминальной хроники. Вот и на этой неделе только разговоров о том, что Сергей Филин не смог обознать людей, поверьте, следствие на него напавших. Но то, что вы увидите прямо сейчас, не на том другом канале вам не покажут. Бывший солист Большого Павел Дмитриченко, которого и отменяясь в на Филина, впервые, откровенно и без купюр, сам все расскажут. Уже не разгнается в новых русских сенчатках. Ну, а мне остается только сказать, это была центральная телевизор. Не забудьте включить телевизор ровно через неделю, в субботу, в 19.00. Непременно увидимся. В случае окраины Москвы полюбил из-за дорога затягивает словно тропатный бежеугольник. Наша цель ⁇ сезон номер 4. Вот народ и тюрьма людей. Вот это типичное здание с решеткой на устном стенде. Победимый был немедленный прохозный. Отсюда еще не удавалось сбежать ни там. Ни мрачных стен, ни ржавых рук. Внутри позитивные оттенки головы. Первые девушка тюрьма с повышенной Руки заптянул под конбоем столиц Большого театра. Пока балета, что в селе, в в Детское нападение на Большого театра Сергея стало самым громким скандалом в мире в селе, в селе. А это химическая атака обошла всех. Врачи России, Германии. Чудов, по внедрению Сергея а ты, вот. ты не, ты можем, ты. Генеральный директор Большого театра покинул свой пост. Не подавать этим бродом на всем. Вот. Не будь, ты, ты, ты арестован по подозрению модернизации покушения был он. Самист главного театра страны Павел Дмитриченко. ним находились журналисты, а он крайне умолчание. Сегодня артист впервые расскажет, что на самом деле случилось кто такой вечер. ...только для зрителей новых русских кинтажей, филиархов и большого смысла... Да, ...реальные причины, разъедающие месси и любовные треугольники театрального декулития... ...не знаю, что тебе, что я говорю, что не буду... ...и пикантная таинь, которую скрывал со темными очками Сергей Ильин. не знаю вообще, какие люди за мной стоят, не стоят, что за мной будут... Впервые за тюремной решеткой скандальные откровения и чисто чистосердечное признание Павла Дмитриевиченко. Как готовилось самое громкое покушение года? Почему заказчиком считали Николая Пискорица? Правда ли, что друг Большого театра проводил интимные кастинги для балерин? Как он разбирался с теми, кто был годе? И за что на самом деле Дмитриевиченко решился заказать? Именно смотрите прямо сейчас. Нет Тяжело, словно не хотят в торпе повернуться ключ. И перед нами главный герой этой игра. Нерошенные волосы, другие под глазами как и положено арестанту пешмурхо. Нужно поверить, что еще вчера он плестал на главной сцене русского балета. Теперь даже тонкие ценители ПГД сем сразу признают лицу большого пару будлича. Место действия – комната для запросов. В этих декорациях артист выступает впервые. Секундочку, важное уточнение. По законам жанра в таких местах лучше не сидеть, а только присаживаться. Присаживайтесь, присаживайтесь. Театральная и не только. Публика давно затаит дыхание, стала этого момента. Павел Дмитриевиченко прославился на всю страну, когда его напали с заказчиком заказчиком стихотворения на худрукта большого театра «Сильдия». Я рад, что такое внимание к своему прессу, потому что мы с я же по версии сердца, да, преступник мечтал не о такой славе. В Лебединном озере он исполнял партию злого гения. И теперь это многое возняет Сергей. Все говорят, что не много, я причина что я Увертюра, что надо. Переходим в скандальной партизуры. Тихо могут быть озера, какие только черты не водят. куча-куча творческой интеллигенции не привыкать. А вот, кстати, он и на СИЗО, не так часто глубоко погружаются в мир прекрасно. Если бы можно было показать лицо конкурса. Я морально не знаю, что я не знаю, что не Не говори я этому человеку, который сделал прошлый который считал, что отмороженные действия не осозлял, что это соленое. Отмороженные действия. Вот это, пожалуй, нечего что-то всегда ну, ну, а то не на экране. именно глазами снова День. Mm -hmm. Я не знаю, почему я не вижу, я не знаю, да, я не знаю, почему я не знаю, почему я не знаю, почему я не знаю, почему Ты не не все 17 января 2013-го ведущий совет Большого театра Дмитриченко собирается ехать на дачу. Ну, Тем временем Сергей Филин спешит приятно провести вечер. Он бы и провел его приятно, если бы Павла Дмитриченко не в телефон. нам на как телефонный звонок ни против то есть вот это была моя основная ошибка это с этого вставления начался обратный Шо? счет в другом конце руки приняли сигнал есть. ну скажите когда там там может быть там, там, там от театра ну, вот я бы приехал к театру и почему где там где-то полностью там в интернете нашел там все где что там и да, всем немец там рядом обстоятельства, потом станут рассматривать. Э, что когда он был приезжать, что-то там что успел, какое-то место там, там ехать. Так да, началась. Как на позвонит? В итоге я узнаю, что фильм, по-моему, не в я не знаю, был в не звонили в в Анкате имени Чехова Сергей Кивен смотрит спектакль посвященный. Я не знаю. все, мы в Педро. Я вижу, Показывается, он не не Ольга Смирнова? а эту пеканскую деталь в давно чешут свои языки. Мои я вот как зовут супругу Сергея Филина, и они счастливы вместе больше десятка лет. Что же такая Ольга Смирнова? И почему в тот роковой вечер она была вместе с подругом Большого? Мы к этому еще вернемся. В какое-то время там находится, ну, не поможем до дома. все ближе. Проводив даму, Филин отправляется домой, еще не зная, что у подъезда в засаде его уже ждут. Я что человек я не помню, не я я не да, что он знал. Не Я не ожидал, что человек. Мало того, что мы делали, но это насчет, как культовый, какой-то сериал. Может, где там в дальнейшем, например, как истинный. Художественный руководитель балета Большого театра сидит уже у своего подъезда, когда сзади его неожиданно отмечают по Обернувшись, народный артист России увидит перед собой незнакомца в капюшоне закутанный шарфный сон. Что перед ним именно Сергей Филипп, неизвестный, со словами тебе привет!» Внезапно влетет в руку большого театра, честный учитель пришел. И моментально строится в неизвестном направлении. Почти отслепил, несчастный бледнейца, соберется до сторожки автостоянки и попросит о помощи. Ночью, потерпевший Филин станет героем экстренных выпусков вот новостей. Я понимаю, примером, да, что я не верить, что Сергей Филин с ожидами оставят в реанимации. не сломя то слонят голову, бросятся к тому самому оппоненту, что звонил на дом. Когда из глаз встретились царик большого, понял, что будет по очень большому счету. О том, что за жидкость на самом деле свистнул в лицо Филину, за русский признается позже. А сначала специалист предложил исполнителю завтра. И, ну, давай, пойдем где-нибудь с полицию, если нет, если страшно, все расскажет. Кто из них мистер Джеттел, а кто доктор Хайк будет разбираться вследствие? Но Франкенштейн уже вырвался на свободу. хватает я такой делать в своей семье. К такому фуете подельника Дмитриченко оказался не готов. Когда этот это человек в бешенстве и причем ты знаешь, что, на что он способен, это действительно страшно. Он страшно больше не за себя, а, а страшно за людей, которые вместе с своими забытиями. Душевные перзания солиста Большого театра под силу офицера, разве что за советством. Врачи тем временем. За Сначала реанимация, потом ожоговое отделение. Он 23 операции на глазах. пытались вернуть ему время, а сам Сергей мечтал только об одном: поскорей увидеть свою семью. За него молились все близкие, но самой пронзительной была, конечно, молитва самого старшего сына. Мы все переживают, мы все объединились и хотим, чтобы все вернулись. Верная жена Сергея, Маша, старалась улыбаться сквозь слезы. Словно в страшном сне она разрывалась между больницей, аптеками и домом. На глазах, возможно, как отрежет девушка, очень долго, Включение, они говорят, мы старались все это время Павел Дмитриченко ждал, что за ним вот-вот придут понятыни и озеро. Я надеялся, что все понимаете. Я уже на минуту, не боятся ли и сказать, что как-нибудь. Я живу я говорю, люди, которые, что с такого нет, не знаю. что с не относится? Вроде бы только что из палаты, но Марина не выпускает телефоны друг даже за рулем. Вот опять, на дисплее высвечивается номер сестри, где ест. Значит, сейчас будет новых конституционеров. Ты через путь? Ты через Кто тебе сказал, господин Николай? А в трубке сестра Филина сбивчиво докладывает о возможной ампутации глаза. Ты с кем разговаривали? Вы с кем-то поговорить, как по сегодня сказала? Тем временем, следствие шло последовать. В показаниях потерпевшего народного артиста мелькали такие имена, что их протокол заносится как-то неудобно. Сискоризм не следует, потому что в опыте это с ответственностью. Это же сискоризм не Первым, куда следует, пригласили самого сискоризма. Сискоризм, понятно да? Потому э, он, конечно, говорил, что он теряется, что да, у него, скорее, не повторюсь, а у него, скорее, да, дай, во всем. Ну, у него, наверное, какие-то были свои амбиции, свои обиды, может быть. Вообще, мы никогда в жизни с ним не выясняли отношения. У нас тут только один раз было. Не то, что я просто не срок, я не хочу с тобой о чем говорить, если что я все здесь в жизни, Тень подозрений ложилась то на заведующего полезной труппой Большого. Это сделает Кровин. То на самого заместителя директора театра. Это сделает Бехова, потому что вот так и вот так. И. В конце концов, Круц судился. Это сделает Бен потому что поскольку пошли то со Спасать древние Сергея Филина решили в Германии. А в России арестовали Бен я, я, хороший, я не имею, я хороший смену там. Но тем не менее, вот такие вещи, которые честно батальянные, один Теперь Павел Дмитрийченко прозрачно намекает на увлекающиеся на курс художественного руководителя. Тогда оскорблял одного, второго, третьего, кому-то ставит условия для своего характера, что же да, в этом продвигаться и так далее. Что там зарабатывают на этом на этом, на этом. О высоких отношениях в храме искусства не говорили, только да все говорили. Гуси все прелести полезных подмостков, Анастасия Волочкова даже била в набар. Девочки, да, что вы такой за ней такую чего? Елеоцию, это вознесенный нариганный. Они у нас там бесать Это это это просто даже.. Подается, он Такие, сути, с Это он про кабинет Сергея Филина. и кажется ничего личного. У меня от этих были какие-то разобрать которые он не мог и Но личная, похоже, все-таки есть. И какой-то момент человек перестал по мне опадающий мой детский посолщицем. Ну, всячески, конечно, не давал, наверное, продвижение, а продвижение. Свои первые па юная Анжелина Воронцова делала в Воронеже. А на первом же конкурсе юных талантов забрала сразу пять наград. Тогда ее и приметил Сергей Килин. Остается с таким образом, что я была вынуждена идти в Большой театр. Ну, не вынуждена, потому что я не хотела идти в большой театр. А вынуждена была в том, что я не могу идти в царство смеха. Почему? Ну, было много факторов, которые мы влияем. В Большом поначалу складывалось все прекрасно. И даже порт знал, что она теперь девушка Павла Дмитриченко. Дальше мы ну, первый парень. И по на этом но сказка рухнула в один Лину сняли с гастроли в Париж. Я в я не еду. Хотя у меня в сказка уже была поставленная виза. Это случилось в 2011 году. И сразу после вступления Сергея Кирина Толпина. Я считал, что Сергей первое, был было в гастроли в Париже. в году. Она долго отмалчивалась, а потом все же решилась сказать и о причинах этой несправедливости. Понимали, что он неожиданно такой политик, что он не мог, его отчистить. Эта сюита не понравилась Дмитриченко. Когда замахнулись на святое, чаша терпения лопнула. Я не знаю, что тебе, в Большом театре, вы не видели. Но это действительно, что я боюсь, это на деле. ты способен свалить, тебя в любом театре не встретил. <-IN> А дальше события покатились, как снежный тон. Я сказал, что просто я знаю, то что я знаю, что я знаю, что на имя не память, а мы это не стреляли. Я не хочу просто вообще с тобой говорить ни о чем. У Дмитрия Воронцова, допустим, да, вот стал учиться с Каризой. Ну, это у как же он, а то вот, все от этого. Как же так, с Каризой, все самое лучшее там. По словам Дмитриченко, Сирин этого не проксил. Вот и попробуй разобраться, то ли производственный конфликт, меня после Я на тебя суд подал. Ты не знаешь, какие люди стоят, не обязательно надо. Впрочем, художника обидеть может каждый, особенно если в его музах такой коллегорец. Бывшая прима-балерина Большого Галина Степаненко. Вот она трогательно обнимает маму Сергея Филина через 20 дней трех после трагедии. Да? Бывшая супруга и бывшая солистка Инна Петрова. Она давно не танцует в Большом театре, но о бывшем муже Сергея Филине говорит либо хорошо, он человек о, смешный, талантливый, красивый. Он так, Не будем так. Он просто является откомным ребенком. И если у нас идет о том, то есть он предпочитает воспитание нашего ребенка. Нынешняя супруга Мария Крович тоже балерина и мать своих детей Сергея Кибина. После нападения она станет его плечом и опорой, сопровождая даже на выходах в прессе. А сама закроет глаза очень подробности с И кто перевел, кто кто перевел, кто это перевел, кто Звучит не музыкально, но из уголовного дела, как и из песни, слов не выпьешь. Именно балерина Ольга Смирнов была в ротовой вечер вместе с Сергеем Кимом. Может быть, я не очень могу об этом относиться к идее, потому что он очень, он очень плохо, по-моему, относится к этой семье, помогал. Уходишь? Что это Линия Таймень Хорватский Сергей Правда ли что?